Маленькая деревушка на правом берегу Упы. Почему в легкий мороз я еду за рулем босиком? Про бурение скважины на воду по просьбам подписчиков стараюсь рассказать в деталях. Ведь бурение скважины – это не только механическое вращение кирового инструмента, но много чего еще. Не дожидаясь развязки всей этой истории и ответов на многие вопросы, Гарантирую, что этому видео можно сразу ставить лайк, поскольку в нем содержится ценная информация и немалый труд автора в попытках делиться опытом через видеосъемку, монтаж и повествование. Показываю, как мы разгружаем нашу буровую установку. Я использую для этого мощный самодельный гидробор. Такой способ погрузки-разгрузки имеет ряд преимуществ перед опорелями, но найти порт на ЗИЛ-131 грузоподъемностью 3-3,5 тонны практически невозможно. Как обычно, выставляем установку на место бурения, раскладываем мачту и буровой инструмент. Поводом для бурения скважины стал пересохший колодец. Отправившись в первый рейс за водой, я потерпел фиаско, провалившись под лед. Лед уже слабый. Провалился. Ситуация очень неприятная. О, Ехать к месту курения пришлось босиком. Как показала практика, ногам так намного теплее, чем даже в промокших носках. Но что нас может остановить? Естественно, начинаем бурение, переодевшись в сухие вещи. Глину по классике разбуриваем обыкновенным лопастным буром. Производство штиль. Так намного удобнее и быстрее. В процессе бурения готовлю стальную обсадную трубу. Отрезаю резьбу и снимаю паску шлифовальным диском. Достигнув кровли водоносного горизонта, поднимаем инструмент. Посмотрите насколько сильно облегчает работу элеватор. Внимательный зритель увидит шарошечное долото. Им я равнял кровлю из весняка и делал небольшой стакан. Готовимся к спуску обсадной колодны. Помоем стол. Так намного приятнее работать. Заворачиваем пробку опуска в первую обсадную трубу и начинаем обсаживать скважину. Хочу обратить ваше внимание, что мы ушли от гайки и ключа и изготовили для хомута вот такой ключ, с ним намного удобнее и быстрее. Сразу замечу, что это придумал не я, а мой товарищ Женя, очень крутой буровой мастер из Брянска, с огромным опытом работы. Затягиваем хорошенько резьбу на обсадной трубе, ослабляем хомут, смотрите как легко и просто. Опустили очередную трубу, затягиваем хомут и отворачиваем станком пробку опуска. Процесс обсадки скважины завершился, идем пить чай. Промываю скважину подачи чистой воды в буровой насос. Буровой раствор, содержащий в себе полезные многовековые питательные вещества. По традиции откачиваем на землю предназначенную для посева гордотелем. И вот волшебный ключ, который придумал Евгений. Это кусок обыкновенной трубы, в которой с одной стороны приварен круг с внутренней республики, а по другую сторону мы имеем обыкновенный скользящий пруток. Представляете, какой случай? Только начали вскрывать водоносный известняк и пробурив буквально полметра, пошел мелкий песок. Уже и частичное поглощение начинается. Смотрите, сколько крескат пробытся. К счастью, мы очень быстро решили этот вопрос. тупа протекает относительно недалеко от места бурения. и в этот раз отправляемся за водой в более безопасное место, прямо рядом с мостом. Дистанция подачи воды от реки до автомобиля всего 50 метров. По традиции, в качестве эксплуатационной колонны используем пластиковую трубу. Все спрашивают, как мы опускаем насос на бурильных трубах. Смотрите на переходник. Скептически настроенные граждане не верили, что возможно изготовить компактный, но очень мощный подъемник для буровой установки и прочей техники. У моего бурового станка вес не теоретический. Я его целенаправленно взвешивал безменом. Смотрите видео этого процесса в левом нижнем углу экрана. Подъем с земли на высоту полтора метра станка весом около трех тонн впечатляет. Дальше установку загоняю своим ходом на нужное мне место. Результат всех стараний на ваших глазах. Это кристальная чистая вода из скважины в огромном количестве. Еще хочу поделиться конструкцией захвата для ПНД трубы. Обычно люди какие-то палки поперек привязывают. Монтаж насоса выполнен через адаптер с последующей врезкой в существующую магистраль от колодца в дом. А трубу от колодца вывели на улицу. Для удобства набора ведра воды понадобность. Друзья, подписывайтесь на мой канал, оставляйте кучу лайков, звоните, пишите и всем пока.